Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. И сегодня я хотел бы поговорить об ответственности за поддельный сертификат вакцинации от ковид. Тема достаточно злободневная. Мне приходит очень много вопросов, соответственно, решил записать на эту тему ролик. Особенно это стало актуально, когда отсутствие прививки отсутствие сертификата о прививке. Стало ограничивать людей в каких-либо правах то есть кто-то не смог посещать одно время кафе рестораны какие-то общественные мероприятия у кого-то начались проблемы на работе то есть во многих сферах прививка у нас из добровольной превратилась скажем так условно в добровольно-принудительную я сейчас не буду рассказывать о вреде, о пользе прививок, нужно ли это делать, не нужно. Это решает каждый для себя сам, и это вообще отдельное видео, и об этом, я считаю, должны рассказывать специалисты. Я хочу рассмотреть лишь юридическую сторону данного вопроса, потому что почему-то многие люди думают, что ответственности за это никакой нет. Мол, я же его не произвожу, я же его не изготавливаю. Да, я не буду рассказывать о тех, кто занимается производством и изготовлением данных сертификатов. Это также отдельная история. Это определенные люди, которые целенаправленно, умышленно занимаются указанным теневым бизнесом. И ответственность там немножко другая. Я хочу рассказать именно о простых гражданах, об обывателях, которые... данный сертификат покупают, потому что сейчас интернет просто пестрит подобными объявлениями, вы можете увидеть их как поисковой выдаче, вы можете увидеть их как в рекламе в социальных сетях, в фейсбуке, то есть на любой вкус, любые цены с занесением в госуслуги, без занесения в госуслуги, то есть рынок стал очень обширен по этому вопросу. Друзья, хочу вам сказать, что имеется у нас в Уголовном кодексе такая статья как 327 статья Уголовного кодекса, то есть это хранение, изготовление, использование подложных документов. В частности, покупка сертификата может быть квалифицирована как по части 3 указанной статьи, то есть это хранение подложного документа с целью использования, да, так и по части 5. Это когда непосредственно уже использование предъявления какого-либо документа, который позволяет вам реализовать какие-то права и обязанности. Соответственно, друзья, не думайте так легкомысленно по этому вопросу, это действительно серьезно, и действительно правоохранительные органы за этим следят, и это не шутки, и определить, что сертификат поддельный или не поддельный, это действительно всего лишь дело техники. Да, если вы откроете Уголовный кодекс и посмотрите статью 327, это статья небольшой тяжести, да, в частности, часть 3, часть 5. Соответственно, наказание, которое человек может получить, там, будет определенный денежный штраф, но это все равно судимость. То есть это все равно приговор. Нужно ли вам это? Зачем вам такие риски? Подумайте. То есть если вы какое-то решение принимаете, вы должны взвесить все за и против. Вы должны знать все риски. А риски такие, что поддельные сертификаты вакцинации, использование поддельного сертификата о вакцинации, это уголовно наказуемое деяние. И за нее уголовным кодексом предусмотрена определенная ответственность. Почему-то многие люди думают, что ну, это такая мелочь, это такая ерунда, никто этим заморачиваться не будет. Абсолютно это не так. Я как-нибудь сниму отдельный ролик про статью 327. Это действительно очень интересная статья, заслуживающая отдельного разговора. Скажу лишь один случай из своей практики. То есть у меня как-то мой клиент, мой непосредственный доверитель, которого мы, кстати, дело прекратили за судебным штрафом, просто купил по интернету больничный лист. То есть, стоил он там тысячу рублей, привез его курьер, все здорово, больничный лист был предоставлен на работу, человек поехал радостно в отпуск, но это все вскрылось. То есть это вскрылось в автоматическом режиме, информация была передана в органы полиции, и человеку потом пришлось данную ситуацию решать, решать с определенными потерями времени, с определенными потерями финансовыми. Да, в итоге дело мы прекратили, то есть человек избежал судимости. Но это все равно был риск, это все равно были затраты. Соответственно, друзья, относитесь серьезно к этой истории. Сейчас она на слуху, сейчас предложений на рынке очень много, но и правоохранительные органы тоже не спят, поверьте. И тоже отслеживают всю эту историю. В общем, берегите себя, не болейте. Если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, поделитесь. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите их в комментарии. До новых встреч!